Эх, роди моя, пошла! Но запрягайте хлопцы кони. Более А потом хлопы жетон метрополитена. метрополитена. <свят> Растяни меха гармошка. Эх, играй на Ой, тетушки, и бабка, ешка. Пой, не а разговаривай. А если выбросить, сказал бы выбросила? Фигулька тебе. Волшебная. ямки там. есть. Гильзу я нашел Хорошо. Гильзу. Угу. Попробуем покопать. Фундамент явно не копали. Если понимать, это был фундамент вообще. А? Если это вообще был фундамент. фундамент. Видно фундамент, дымовая яма. Мне кажется, просто сгребли сюда все. Но ну, не может так остаться один остов от кровати и все? Ну два остова. Не видно, что есть вон а -а железо валяется. Дерева никакого нет. Не, ну здесь много сигналов. Очень много сигналов здесь. Не похоже, потому можно копнуть просто даже для интереса попробовать. Давай копнем посмотрим. Есть культурный слой или нет? Что нам стоит дом построить? Нарисуем дом жить. С как какой пахнет. Да, ну, судя что вот сейчас разберемся. Кирпич, разгребаем. да? Да, судя то, что. Не, это сто пудов же. Да. Даже землю, смотрю, черная прям, культурный слой, идет. Mm. Просто тут э, очень старая жилье настолько, что здесь просто дороже все. Смотрите. Тут даже никто не решает копать, потому что не знаю, что здесь. Mm. Ну а мы начнем. Дашь мне пилу? Да. Yeah. Корм лосям. Да. Лосиком. Покушать. Земля видно, что. малая яма здесь. Там такая вид сразу. Так, что пудов, можно здесь и бутылки будет найти. Я думаю. монетка первая ребята в этом куске О, еще не видел даже но ну, ранний совет 100 пудов до 35 -го года по реверсу вижу сейчас посмотрим можем установить какого времени фундамент как минимум да в промежуток, хотя бы временной, да? Да, блин. Окисливши. походу, не сможем мы ничего установить. Тридцать какой-то, а какой, непонятно. Ну, собственно, как и подразумевалось. Ну да. Всегда 30 вот так, по закону подлости. Как ну, и думали, есть, что где-то тридцатый будет. М? Так и думали мы с тобой, что тридцатый будет, да? да? я говорю, это жилье, скорее всего, раскулачили, потому что после 30 тридцатых годов я вообще на картах его не вижу. Нигде, ни на генштабе нету, то есть... Ну, на Шуберте тоже, кстати, этой деревни нет. Самое интересное, что на старых вообще ни на каких карт нету. А так вообще два фундамента здесь вообще, вообще вот в этой поляне. Поляна огромная, дороги сюда сводятся. Но... Да, одна дорога была пешая, другая для телег, для обода. Да. Как бы, скорее всего, мы думаем, что здесь все-таки жил какой-то зажиточный да, крестьянин. Кулак, дело, скорее всего. Потому что э, после 30-х годов на картах нет этого жилья. Скорее всего, просто раскулачили большевики э, в 30-х годах. И все. жилья не стало. Посмотрим. Будем еще искать. Может быть, мы найдем монеты более поздние, тогда уже будем знать, что наши догадки не совсем верны. О, как я люблю вот это устанавливать, историю свою, да? Угу. Смотришь на картах одно как бы. Вроде устанавливаешь примерно временные рамки, да? Сколько жилья существовало, а потом хлоп выкапываешь какую-нибудь более позднюю манеру. А потом хлоп — жетон метрополитена. Ну, это случайно могли потерять грибники, грубо говоря, Соседний деревень. Ну, так интересно, когда ты история сам открываешь, это вообще... Вот это я понимаю, да? Получаешь кайф от этого. Оплавки, да? Оплавки, да, то есть это какой-то графин, скорее всего, может быть, был. Весь фундамент усыпан вот такими вот крупными оплавками. Да, может быть подожгли жилье, чтобы большевикам не досталось. Потому что смотри. О, как много. Ну это да. явно не оконное стекло, это что-то такое фигурное Посуда. да. А да. жилье реально, ребят, старое. Почему? Потому что просто роще все. Посмотрите, вот туда вот кирпичи лежат, деревья уже ну, какие. Вот, кстати говоря, деталька. От, э, э... Ш -ш -с что с моим языком, открывайте! Что От сегодня с тобой? Открывайте, потому что у меня полные руки всего и, и не добраться ни до чего. В общем, там кирпич, Вон там кирпич. Ты мне надавал стекла, монеты, я еще да, главное встаю <с, с металлоискателем. <с и О, куда блин, Бурьян здесь просто складывается. Приходится все. вот это все просто распиливать, выпиливать, разбирать. распиливать, рвать и метать. Ну зато, я говорю, здесь такой сложный фундамент, поэтому здесь mm. его, скорее всего, и не копали. Mm. Ой, чему у меня не шесть рук и не 8? Uh -huh. как у Шивы. Сейчас вот ты мне еще бы что-нибудь положил бы в лапы, Обязательно да? Обязательно Сказал бы не-не-не это выкидывать ни в коем случае нельзя да у нас лопата новая работает вообще на ура такой себе черпак да классный лопат а то все хваленые фискарс и да вот лопат не фискрс да и не хуже намного а даже может быть на порядок лучше Главную монетку не выкину. А? Главную монетку не выкину. А ты монетку-то убери в эту? Там отмачивался уже. А, в оранжевую. Ну, Но взяли ты? ее? Не знаю. Ты брал я? Нет. Я нет. Все, блин, осталось. Опять запикивать мне. короткий похоже на тот который мы выкопали Но до него надо добраться вот его тут прерывают железо пипец вообще дикое количество а может железо просто так фонит то что железа много очень много вот этих вот гвоздей. Ну, гвозди современные, кстати. В общем, верьте мне, это гвоздь. корни раскопки производство раскопок идет сгорело ушли из-за того что говорил. может быть так принципиально просто так поплавки да видно будет ну что здесь вот маленький с краю вообще штык лопат всего блин, империя, подтвердился, что фундамент очень старый, все. хоть и на картах копаем его, нафиг тут. копаем нафиг все, а вообще очень много железа, я говорю, если бы сейчас не стал был да, так вот бы так вот разрыхлять заметил, на самом деле он копал, а я просто ее увидела со стороны, говорю, вот же она, попала! да, я тут ищу, а любимая уже сразу увидела, кстати, по виду Николашка походу, Посмотрим. Да, Николашка тереть не буду. Жена потом покажет отдельно Редкого редко Ребята. вообще нахожу монеты. Блин. У меня вот нет глаза на монету. Вот монетку нашла на первую. Империя, блин. Классно. Вот волку на монеты, конечно, глаз на Он может просто идти по улице и все. И, и монетку Найти Блин. прям 10 монет за один поход может найти. Смотри, я он, мимо да? пройду, не замечу. Какая. Да. Но на империю-то у меня глаз а? наметан, а? Да. <свёзд> Кстати говоря, да, я почему-то именно на империю падаю. Так же и в чуваши, когда мы копали, сколько вот так вот я просто так взглядом. Я сейчас выключу телефон, потому что прервалась запись из-за телефона. Сейчас я ее почищу. Как же здорово, Щелочко. да, когда вот так крыхлишься? А грунт-то какой, сигналы, смотри, песочек, прям песочек. Да, они перебивают Пешок, эти песочек. Монеты. Рой в этой яме вал край. Как хрюндель, как вепрь, взрывай все. Ну, чувствую, теперь мы не, не уйдем отсюда. Нет. Но фундамент, похоже, не копанный, да? Не копанный вообще я тебе говорю. Никто даже подходить не хочет, потому что Где видит. Там что роще, здесь, смотри, да, даже дело-то не, не в том, что заросло. Дело в этих кроватях, востовых кроватей. Они очень сильно фонят и никто не хочет связываться с этим просто. Да, ну мы-то люди матерые. Матерые, наглые, беспардонные. Да, ну какие. Гвозди. Вот такие вот вещи перебиваются сигналом. Пойду почищу, не могу я. Надо Давай, же, покажу, надо же да, показать. Постарайся а патины не снимать. Да ты что, я вообще аккуратист. Я же все вообще ватной палочкой ушной делаю. Да. Потому что на этих Николашках вообще патина слабая очень. Ты не забываешь, что я археолог? Со стажем. Ну, познакомившись с тобой, станешь со стажем. Какаха? Ну почему какаха? Нельзя. Потому что я снимаю. Поэтому какаха. Да. А не хохо? Что там такое сейчас было? В смысле? Что ты там ходила сейчас. Ну, ладно. Да. Выход какая-то что ли? Рекламировать мне тут. В общем, одна копейка Николашки, я ее уже забывала. Весь показ машин все-таки... А, вкусно. Чтоб чтобы... тебе проплатили это. От большого сигнала может какие-то мелкие сигналы отзванивать. Это будет, конечно, круто, потому что гар так не может. где это так. Если это не фон, это корешочек будет. Пляшем вокруг этой кровати. Пляшем. Почти выкопали ее уже. сигнал Что-то перебивает, походу, что ли. Вот. О, ребята, сейчас посмотрим. Что здесь? О, монетка, ребята. Блин, в режиме онлайн. Да, да. Ну и Фрики. что там. СССР. Конфетики. Да. Конфетики. Блин, наконец. 53 третий год. Смотри, знаешь, 50-х годах еще. Была здесь избушка. На курьих ножках. Да, смотрите, круто. Душечка. Блин, ты представляешь, смотри, прибор от крупного объекта, он все равно отсеивает да. отсеивает сигнал. Вот лежала монета здесь. Здесь огромный объект из металла. И вот он, получается, я вожу, то есть он железо бьет, и четко он показал, что есть цветной сигнал здесь. То есть он уже, вот этот вот, Огромный объект, он его, как бы, как бы да, выборкой э -э на последний план пустил. И главным образом Отсел. выделил, что здесь объект есть, да. Э -э выделил, да, его. Дискриминация, как работает круто. Блин, ну, круто прибор реально. Представляешь, да? Вот? Офигеть. Не перестаю удивляться, конечно, прибору этому. Каждый раз, когда я хочу отойти. Да. Не просишь тебя, не покинешь никак. Пошла, что ли? Да. О, пошла, родная. Ну вот я и говорю, она уже вся ржа сплошная. Гнется, мнется, да. как тряпочка. Прикинь, я как этот подобный дубной железки. <с Я тебе еще при первой Пару, согнула, а, Да. Я тебе еще при первой нашей встрече сказал, что у тебя невиданный талант, да? Нет. Что, фотку? Ну давай, фотку. Давай. Великое достижение. Выкопал. кровать. Кровать. Все ее боялись, да. все от нее разбегались, копыри обходили стороной, а мы все таки взяли за этот фундамент и не прогадали. Да. Так вот, я тебе как раз сказала тогда, если помнишь, что у тебя телосложение, именно как у борцов Подумно. того времени, да. Тяжелоатлетов, скажем так, не борцов. Но да. Опять на меня, что ли, так, Господи, То деревья на меня, то кровати. Эх, родимая, пошла, но запрягайте, хлопцы, кони. О, будет здесь кровать стоять отныне. И во веки веков Оставляю удивление охотников, которые, <связь> которые обнаружат здесь кровать. Да, скажут. <связь> куда она здесь взялась? Она здесь была всегда, да?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 Немножечко антирекламы сейчас будет. Да, была реклама, а теперь антиреклама. Теперь против рекламы. В общем, вот тут у нас всякие известные средства стоят. И на краю вот здесь вот сидела муха. Живая. Она жужжала. Она сидела и лапки почесывала. Я потянула к ней палец согнать ее, а она взлетела и случайно упала туда. И как бы не прошло и одной минуты, теперь она там внутри и дохлая. Что с ней стало? Она погибла смертью храбрых. А ты теперь будешь мясной энергетик пить? Да, а что поделать -то? Сейчас зажую, да? Угу. Оплакивать буду муку. Ну, сам факт того, что мы долго смеялись над этим. Представьте себе, какую гадость и химию мы пьем. Вот просто задуматься, если муха умерла тут же, просто она упала туда и скрючила лапки. Это видно только глазами, когда заглядываешь туда. Она даже не пыталась выбраться. По-моему, мне кажется, она как от да, такая хо-хо. Да, А может, она кайфует просто? Я не уверена, что в такой позе мухи кайфуют. Э, смотри, сколько этих, да? Правильно ты сказал. Сейчас начнется, блин. А, пружинки. Да. да. Ну, если он сейчас среди колец что-то отсек, я даже не представляю, что это за прибор. Это что-то какие-то космические разработки, нанотехнологии. Да. Волчьи Волчьи нанотехнологии точнее макси технологии Ч технологии смотри сколько этих колец юно растяни меха гармошка ех играй на яревай пой четушки, и бабка яшка пой не, не разговаривай <смех> <смех> И летала на метле. Ой, сама не верю я. В эти суеверия. верю <смех> я. Куда я землю-то кидал? <смех> Мне под ноги. Ты И пошел? что? Это кольцо не было. Нет, я верю в то, что это было не кольцо. Просто <смех> сейчас <смех> что-то пошло не так. Вот оно, кольцо. <смех> Да ну нафиг! Yeah. Тонкая какая работа. Заброшенная. Что, пошли пошли, а нет. Интернета нет? Нет, нет интернет. uh. гнездышко. Uh. кто мы думаем, тут птички скачут рядышком. сколько таких еще маленьких а? гнездулечек тут, да? знаете, как тонко сделано переплетения такие -то. сколько дров да. больше пилим, чем копаем общий план раскопок как было здесь, когда мы пришли? да? да и как стало? Чисто. Да, глаза страшатся, руки делают. Даже мух не осталось. Комаров и мух все разлетели. Выпал что ли? О, монетка копейка кстати где ранее советская кстати сейчас скажу ребята три четвертый год о папа опять это мы копейку находим недавно копали тоже на фундамент три четвертый год она 400 рублей стоит круто так сейчас Смотри-ка, в ту сторону монеты, надо, блин, обкапывать ту сторону. Ой, а я тебе сразу сказала, что в ту сторону идти. Надо идти. Смотри, какую мелюсть да, поймали. Да. да. Положи ее, я сейчас проведу, посмотрю, сколько будет. Сейчас. Немножко У -у -у. в землю цени. -то. Видно, что ты четвертый. немножко тыкал в землю. Прикинь. Не берет да. а. вот такое обилие железа ребята представляете если она лежит ребром то он ее уже не берет хм. минус в, общем, 40, в любом случае вскапывать и взрывать надо да. <свят> железо много вишен просто перебивает такие мелкие монеты Железо одни гвозди да, какие-то вон болото. Еще монета. Прям смотрите, ребята, в этой саже. Прям вон она черная вся. Так, что за монетка? Может, империя даже. Толстенькая такая. Наверное, империи не видать, ребята. Вот, моя любимая сейчас вам покажет. Покажет как Алик. Да не, вряд ли как Алик. Просто плотная вот этот... Давайте, ребята, считать, сколько раз и сколько монет я уронила. Сегодня я уронила все монеты по разу. Будь здоровой. Не вру. Спасибо. И куда этот кокалян? какалидзе В Нифига, не показатель Кстати говоря, сказал... musician... руки действительно сажей пачкают А если бы выбросить сказал бы выбросила? Фигулька тебе Волшебная <ps Я бы сказала, что я выбросила, но забрала бы себе и <Rugby> <s Vallahi afternoon> Тонкая работа да это вам не с катушечкой малюсинка шурфить да каждый сигнал надо обработать успеть не каждый с такой катушкой ходит на фундамент а представь когда мы с тобой с моно будем работать с такой катушки на моно перейти вообще будут семечки это хрень похоже Сарик. Бум, себя что ту хрень, которую мы выкинули... Это была она. Да. То есть, мы выкинули. Ну, ты не проконтролировала. Значит, тоже виноват. же Я тебе крикнула уже вслед. Блин, задел я его. Опять оттуда, да? Да, с того угла. Я тоже что-то задел тут сейчас. Корень какой -то. Походу, этот рамочник. Я могу ошибаться, может серебро. Белое почему-то. Смотри-ка. Белая монета. Может серебро даже быть какой то Надо чистить. Прикольно. Ну она какая-то... маленькая для серебришка. Не, может белон быть. Белон это низкопробное серебро. Ну да так как кисать здорово что-то мелкое о монетка Больно, крутяк ребята еще одна монета представляете блин я ее не понял а это не монета пуговка или монет? монета Походу монета да, только... они их надо чистить они в песке Пустим монету. Копейка, походу, Летина. опять. Летина, Долбанул я ее слегка все равно. Ленита. Ух, мне заняться, да, будет? монет в таком сохранении надо будет чистить. Видишь, я ее вот так вот уже сколько раз подвинул. Я все равно выскочила, да? Да, я несколько раз пытаюсь их вот двигать, потому что сразу не, не цепануть, потому что они мелкие, а копейки. И он это пропускает. Железо просто, большое количество. Походу, зарыл. Что-то я сегодня прям все монетки снимаю. А что, обычно не снимаешь? Ну, обычно. Потом, чем-нибудь, когда-нибудь. Дай лопатку, пожалуйста. Путинь, Путин. Играл такой прямо вот здесь. Ой, лопатку. И он, походу, уже закопанный. Ну, Опять кольцо вообще. О, монета. Честь. Да и вообще. Ой, Ой, олигарх. Смотри, еще одна монета. Теперь ты роняешь. Мне это нравится. Это семейная. Блин, крутяк. Что? Опять? Не знаю. В общем-то, да. Блин, я уже думаю, не постоял или здесь двор был? Огромное количество монет. Хотя, постоялый двор... Ну, был... нет, никакого нет. Не, не постоял двор. Постоял двор, это были бы царские монеты. А здесь? Просто бухали. Да не, ну все равно, что-то очень много монет, реально. в одном месте причем. Просто раскидывались монетами. Смотри. То раскулачили богатый дом и сажить Зарыли просто монеты, может. В разных местах раскидали их. Чтоб не нашли. Даже сами не нашли, что это. Да. Сейчас сигнал. Походу опять копейка не бойся. Сейчас мы ее будем добить. Мучиться выкапывать. Да? Хотя, о. ё -моё. Как я люблю, блин. М -м -м. Копейки и двушки, и трешки. Да, трешечка попала. Первая вообще двадцатка. Угу. Крупных нет номиналов, да. Да? Так, тут по Кто-то мог откладывать в копилочку, да? Да. В копилочку упала. Вот. Тут остальные почистили, которые грязные были. Такой вот рамочник. Хотя для 30-х годов. Как бы монета не маленькая. Получается, 36-й год. Даже, Монеты крупные уже. Нигонько совсем почистили, потому что. Опять я на фоне энергетика снимаю. Вот тут вот 49-й год. Ты куда ты, лыпал и скачешь-то? Что ты скачешь? Сорок девятый, видимо, две копеечки. И трешечка тридцать третьего года. рождения такая. Гвость, наверно 5 Да, их тут. Гвозди, пипец! Такое количество. Будешь снимать? Показывает... Плюс 38. Смотрите, крупным планом давай посмотрим. Да вот так крупным планом ты делаешь? Всегда не монетка, будет гвоздик какой-нибудь. Может и не будет. Слишком чистый сигнал. Няша. Слишком Ня. чистый сигнал, видишь? Нях, не знаю. Я уже определяю. Так. Ну что? Три. Вот, побей. Бить. Надо. Надо. Давайте бить. Хочешь год, смотри. Давай посмотрим. А -а -а. Да, сегодняшний коп очень нравится. Трёшка опять. Трешка? Да. Да мы уже видели. Ты нам год Что-то затертое. она. год затерта. Что же такое-то? Почему именно год всегда? Ну вот специально делается это. Пятерка видна. Непонятно вообще какой год. А, да, и зрителей узнают. Непонятно. Ты не понимаешь, они узнают. Пусть посмотрят. Непонятно. Я пойду дальше искать. А что пятерка? Ты тройка. Может. 1935 год, как. 31-й 30 год. 30-й годов монет. Сто пудов за ночью было. Что пудень? Да, сто пудов за ночью было. Наверняка свалилась с чердака. Одного Я даже года. стихами заговорила. И выронила монетку. В который раз, а? Ну в который раз. Смотришь, да, вот копаем как бы монетку. Тут бывает целый день копаешь, блин. Одну-две монетки найдешь, что радуйся. Какую монетку, как ты думаешь, вытянул? М -м, двойку или тройку? Один, одну угадала, тройку, да. Еще какую? Еще какую? О, царя, наверное. Кого? Царя? Я. Блин, значит капинтос. Кого? Капинтос. Да, копейку и стройку нашел. Эх. Эх, нифига, эк, блин, загрались. Да, сто пудов, да. блин. Я сто пудов уверен, это какая-то была закладушка. Нычка, да, валился просто потолок чердачный. Вот смотри, трешку я еще нашел. Mm -hmm, ты сюда положил. Да? Трешка. Док. И копейка, еще одна вообще. Так, пока светло. Да, смотришь, надо. Они все пока светло. Вот, все. Ну понятно, по размеру понятно, что копейка, трешечка. Пищет какого-то года. Ну, круто. невероятно круто, невероятнейшее наикрутейшее ство прогресс очевиден да Фу. что Фу. было и как стало ну, что у нас сейчас последний заход -то? да Пора уже На назад оставим спокойной ночи малыши все дела да как там у нас тубул в рок ой Здесь на отшибе ни о чем не знаем и ни о чем не ведаем. Сейчас, может, он нам сюрприз какой-нибудь даст под конец, а? Хватит с нас на сегодня сюрпризов, говорит он. А нет, не хватит. Ну, подожди еще? пока. Мы посмотрим. Сколько раз такой был? Сигнал идет, как бы его блин, не вытяжны. Да, этот домик нас удивляет. Удивляет. И хорошо, что до 50-х годов был дом. Как бы ранние советские монеты, как минимум, здесь обеспечены. Такие фундаменты на вес золота. Счет посмотреть, что там у нас. А? Во вообще, что там творится у нас на футбольном поле. Проиграли наш. Пару их сейчас наверное, натянут. Так. Ну, чем мы сегодня обжились? Обжились все, что мы показывали, ну, а теперь самую главную показываю, вроде бы ее почистили. Так, интересно, какой год. Так, где она спрятана да. Да. да. сохран шикарный. Сохран Царская монета, одна копейка. Только год не видно, он сверху тоже. Ну быть. я не стала его тереть. Ну и правильно. Да, просто что да, надо будет определить обязательно, какого года будет интересно. Вот. Ну, царская только одна. Нет. Да, но монет много. Mm -hmm. Больше штук. Двадцати, наверное, монеты нашли. Mm -hmm. Где-то, может, рядом. Так Я что... считаю, неплохо. Неплохо. Что Считаю, за полдня мы... Да, до... ну как полдня? Меньше? Сейчас, до, вот, до нынешнего момента. сколько За ну, полдня. Вот, Пока до... доходили туда мы еще. Не... Сколько мы... чистили еще там? Мощнее, да, расчищали много. В общем, ребята, всем низкий поклон. Да, удачи. Завтра мы будем опять это место бить Пай, до конца, потому что, ну, если погода, конечно, даст, потому что погода вообще. Красившно у нас. Место классное.